Перед твой развилка Ты видишь сверя сбоку Ему не нужна тропинка И пускай тебе твердят, что так не надо Тебе наплевать на слова людей Что не прав Шагают, песню напивают, а ты один, как в всех в кустах сидишь. По дороге вольной, где нет поворота, где один ты только у костра не спишь. Там дела пызря в пять раз проходят, по прямой дорожке песенку заводят. Твой же путь тяжелый, открываешь только по холмам гора моря Ожидали они И пускай нет силы С своей сойти Но кто-то когда-то здесь уже Проходил итог здесь, Страха столько в глазах людей Потому-то зверям лучше здесь ходить в шагают, песню напивают, А ты один, как в зверх сидишь По дороге и где нет поворота Где один ты только у костра не спишь Там, дела лапы зверя в раз проходят По прямой дорожке песенку заводят Твой же путь тяжёлый, только по холмам, горам морям Ты